С 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсоном и претендентом на это звание россиянином Яном Непомнящим. Давайте познакомимся с участниками матча поближе. Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон родился 30 ноября 1990 года. Мировую корону классических шахмат носит с 2013 года, когда в своем первом матче на первенство мира обыграл на чужом поле в Чинае Индии 15-го чемпиона мира по шахматам Вишванатана Ананда. Матч проводился на большинство из 12 партий, но Магнус праздновал победу досрочно, выиграв матч со счетом 6,5 на 3,5 уже после 10 партии. После этого он защитил свой титул трижды. В матче за звание чемпиона мира в ноябре 2014 года в Сочи он вновь обыграл Вишванатана Ананда и снова матч закончился досрочно, на сей раз после 11 партии со счетом 6,5 на 4,5 в пользу Карлсона. В матче 2016 года, таком памятном для российских болельщиков, против Магнуса сражался Сергей Корякин. После основного времени счет был 6-6, но на тайбрейке победу со счетом 3-1 вырвал Магнус. В 2018 году, чтобы защитить свое звание, Карлсону вновь потребовалось дополнительное время. После счета 6-6 в матче с американцем Фабиано Каруаной Карлсон выиграл тайбрейк со счетом 3-0. К тому же Магнус Карлсон является единственным шахматистом в истории шахмат, завоевавшим все три шахматные короны – в классику, в быстрые шахматы и в блиц. Магнус Карлсон удерживает первую строчку мирового рейтинг листа Афиде уже более 10 лет. В мае 2014 года рейтинг Магнуса Карлсона достиг абсолютного пика – отметки 2882. Он также повторил этот рекорд в августе 2019 года. Претендент. Название чемпиона мира по шахматам россиянин Ян Непомнящий родился 14 июля 1990 года в Брянске. Матч названия чемпиона мира в Дубае станет первым в карьере Непомнящего. Ян Непомнящий двукратный чемпион России. Максимальный рейтинг в карьере 2792 в мае 2021 года. Ян Непомнящий имеет положительный счет против Магнуса Карлсона в партиях с классическим контролем времени. С уроком по этим партиям вы можете познакомиться на сайте Ческом. Станет ли Ян, не помнящий 17-м чемпионом мира по шахматам, узнаем совсем скоро. До встречи на каналах Chesscom.ru